Всем привет! Лето обалденное. Лето обалденное. Сегодня такая тема. А действительно ли гематия можно рассматривать как серьезный источник информации? Сегодня я просто приведу в пример. Сириус. Вы знаете, что Сириус, его символ число 50, потому что Сириус B вращается вокруг Сириус А за 50 лет. Кстати, точно такой же символ, таким же символом можно считать число 80 для альфа и проксима центавра. И число 3 семерки, три счастливых семер, семерки в лотерее, я полагаю, что это Сириус, потому что Сириус 7 по дальности звезда от нас, звездная система, и она тройная. И смотрим название Сириус, 50 есть, да? Еще есть 33, но есть еще 50, 50, 32, 32 зуба. 49. Сейчас смотрим группы чисел. Есть 32. 32 зуба. 49. 7. На 7 в квадрате. Или как считается славянский алфавит старый. Дальше смотрим. Канис Менджер. Вот есть два написания. Я нашла два. Созвездия Большого Пса. В одном просто 49. 49. 49 вот, у Сириуса тоже есть 49-49 но я нашла 40-40, интересно, не знаю что это я нашла второе написание Каняс Маджорис когда обозначают Сириус как Альфа Каняс Маджорис то здесь два раза по 50 напомню ни в одной из предыдущих гематрий, что мы тут рассматривали, такого не было 40 присутствует Канис Манджер, Канис Манджорис конкретно связан с числом 40. Дальше. Я решила проверить еще Цереро. По легендам ведь она как-то связана. Связана с Юпитером. 32, 32, 23, 23. Напомню, у Сириуса вот. 32, 32. Вы скажете, можно так притянуть все? Не все, здесь 50. 300, 2 раза 31, не знаю, но 50. Вот линия названий, которые, которые я допускаю считать связанными со звездой Сириус. И во всех трех названиях есть 50. 80, к 80 мы еще подойдем. С ЦРР связано число 80. Это будет в других роликах. Мне иногда спрашивают, так вы за, готов или против. И в таком же стиле был э, вопрос, так Сириус хороший или плохой. Тогда я лишь развела руками и пожала плечами. Я тоже глубоко не, не поняла. Тайные сообщества, связанные с Сириусом, они как бы порабощают планету простых людей в то же время. Можно аккуратно не заметить Пятидесятницу, такой период важный есть в православном календаре пятидесятница между важнейшими праздниками. Можно сделать вид, что христианство не связано с Сириусом, но за ролик Иисус Сириус мой второй канал Шепот Фантастики перестал расти в подписке. Целый год вообще не рос, а к этой связке через другие аргументы, у меня там своя линейка. Аргументов. через другие линии пришли другие исследователи. Но этого действительно много. Так что хороший, Сириус или плохой, если с одной стороны мы видим его символы, предполагаемые его символы, даже может быть на банкнотах, а с другой стороны Пятидесятница православных, что о нем думать, я раньше не знала, что ответить. Сейчас этот вопрос сам по себе станет для меня как бы нарицательным. Это уже забавно, потому что из того, что нахожу я, я повторяю, у меня полностью самостоятельное наблюдение через фильмы. Я не знаю, подтвердится ли оно другими там книгами. Что Сириус, на него нападение было после Ориона. Его бросили, там была сильная атака, его бросили. Потом его отбивали назад. Сегодня политических Сириуса 2 на карте у Ольги Бузовой. Политических Сириуса 2. А географических, напомню, их 3. Есть еще Сириус С, Красный Карлик. Так что, вот и сами думаете хороший Сириус или плохой. И в отношении космических раз: чем больше нахожу, тем больше подтверждается, что все по-настоящему. И я считаю, надо подбирать аккуратные выражения, лишний раз, не говорить лишний раз какую-то резкую критику, на всякий случай. Тоже говорят, у украинцев плохо с дипломатией. На всякий случай не говорит но конкретно говорить, что тебе плохо. Например, в отношении котов я сегодня не понимаю, в какой они позиции по отношению к человечеству, потому что... Электроника, прогресс это то, что нам вроде бы нужно, но с другой стороны у нас есть опасения, что это может послужить инструментом контроля и порабощения. Так что в отношении котов, как и всего остального, тема продолжает изучаться. Я однозначно сейчас не скажу, но я допускаю, что они участвовали во вторжении на Солнечную систему. И вот 50, 50, 50. созвездия Большого Пса, Сириуса Церера. А сейчас будет фокус-фокус. <laughs> это Владимир Путин. 50. Вот, вот вы теперь сами ответьте, хороший или плохой. Вот, вот как это понимать. Тут главное 22, 22, как лебеди. 46 число хромосом у человека. Здесь тоже 2, 2, 2, 2. Здесь двойка. Остальные числа пока не комментирую. Но 84 дважды, 69, 87. Это гематрия вообще такая, как это сказать. Мне кажется, чтобы так подобрать, чтобы было 1 рифмованное, 2 рифмованное, 3 рифмованное, 50 сериус, 46, 220 вольт. 12-12. Мне кажется, кто-то долго возился, пока подбирал такую комбинацию. Вот вам и вопрос на засыпку. Хороший Сириус или плохой, если... Вот как он влияет, позитивно или негативно думать? И второй вопрос очень актуальный. Системы, которые вот так рифмуют цифры и буквы, относясь к ним, очевидно, серьезно. Кто-то серьезно к этим вещам подходит. Могут ли они нарушать собственные числовые сценарии, прописанные? Вот, допустим, здесь на стороне человечества должен был бы быть. да? Могут ли системы нарушать то, что прописали в цифре? Это тоже интересный вопрос. Я лишь задаю вопросы. Пишите комментарии, ставьте лайк. До новых встреч.